Я, конечно, не знаю, что это, но мне кажется, это не просто самолет упал. Что-то непонятное, в общем. И, видимо, он летел на посадку. В общем, интересно.